Привет, друзья! В первый раз после открытия программы становится не по себе. Кажется, что разобраться с этим невозможно. Но, уверяю вас, за свою жизнь вы делали гораздо более сложные вещи. А с программой мы как-нибудь разберемся. Все, что вы видите перед собой, называется интерфейс программы. Он состоит из рабочего поля и множества инструментов, которые в виде иконок расположены на специальных панелях. Эти инструменты поделены на группы. Какие-то предназначены для того, чтобы создавать объекты. Какие-то для того, чтобы менять свойства объектов, например, стежковые заливки. Есть группы инструментов, отвечающие за редактирование объектов и она будет недоступна, пока вы не создадите объект. Какие-то инструменты используются для просмотра, они никак не влияют на свойства объекта. А есть инструменты, которые используются для последовательного расположения объектов. Панели можно перемещать и удалять с рабочего поля. А есть те, которые прикреплены на единую докерную панель. И перемещать их нельзя, но можно отключить. Если вы смотрите мое видео и не можете найти у себя какую-то панель, то скорее всего она у вас отключена, либо у вас другая версия программы. Чтобы включить-выключить панель, необходимо зайти в меню «Окно» И кликнуть левой клавишей мыши слева от названия панели. Убрать галочку – это выключить отображение панели. Соответственно, активировать галочку – это включить. Для того, чтобы научиться перемещать панели, проделайте следующее. Наведите курсор мыши на панель таким образом, чтобы курсор мышки стал крестообразным. Кликните левой клавишей мыши и удерживаю ее. Перетащите панель на рабочее поле. Проделайте так со всеми панелями. Теперь попробуйте расположить панели в таком же порядке, как и у меня. Если ваш интерфейс программы будет выглядеть так же или максимально близко, то вам легче будет работать. Если точно так же не получается расположить панели, то ничего страшного нет. Постепенно вы привыкнете к расположению панели, а я во время уроков буду вам подсказывать, где найти тот или иной инструмент. Нет необходимости изучать все панели сразу. Мы подробно, шаг за шагом, начиная с первого урока, будем изучать возможности тех или иных инструментов и искать их на панелях.